Всем добрый день, рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, напишите в наш общий чат, как вы меня видите и слышите. Если все хорошо со связью, поставьте, пожалуйста, «плюс». Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, «минус». Отлично. Вижу, что со связи у нас все хорошо. Мы с вами начинаем. Меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. И сегодня мы с вами проводим вебинар для участников закупок. Тема нашего вебинара – это практикум участия в электронном аукционе в соответствии с 44-м федеральным законом. Наш вебинар будет интересен прежде всего тем участникам, которые только-только начинают свои, свое участие в закупках и участвуют именно в электронных аукционах, а также тем участникам, у которых уже есть определенный опыт, но есть вопросы, на которые необходимо дать разъяснение. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в отдельную вкладку, и по мере поступления комментариев, вопросов я буду смотреть наш чат и, соответственно, давать свои ответы на вопросы. Итак, помеха на экране. Сейчас все помехи мы уберем и начнем с вами вебинар. Так, пока убираю помехи на экране, присоединяйтесь также ко мне в Инстаграм. У меня есть свой собственный аккаунт в Инстаграме, где я активно общаюсь с участниками закупок и даю ответы на все вопросы. Я вот сейчас скинула в чат мой аккаунт в Инстаграме. Пожалуйста, подписывайтесь и будем с вами общаться и там в том числе. Итак, порядок участия в электронном аукционе в соответствии с 44-м федеральным законом. Мы сегодня с вами поговорим о том, как в целом участвовать в электронных аукционах. Отмечу, что обязанность заказчика – Проводить электронный аукцион установлено строго в определенных случаях, но это не означает, что заказчик исключительно этими случаями ограничивается. Итак, случаи проведения электронного аукциона обязанность у заказчика закреплена тогда, когда его потребность в товарах, работах, услугах, то есть те товары, работы, услуги, которые он собирается закупать, подпадает в перечень, которую утвержден распоряжением правительства номер 471Р. Если вы еще не знакомы с этим перечнем, я рекомендую ознакомиться с ним для того, чтобы уточнить, есть те товары, работы, услуги, которые, в этот, э, точнее, которые вы производите, либо поставляете, включены ли они в этот перечень. И, соответственно, если они в этот перечень включены, то для вас будет целесообразно участвовать и в электронных аукционах в том числе. Э, в том случае, что... Э, Точнее, это относительно к тому случаю, что заказчик не закупает товары, работы, услуги, которые в этом списке указаны, в этом перечне перечислены, другими способами. Ну и, соответственно, в связи с этим, так как достаточно большой перечень предусмотрен в данном распоряжении правительства, заказчик достаточно часто проводит электронную аукцион. И вовсе не означает то, что заказчик ограничивается исключительно теми случаями, которые перечислены в данном постановлении правительства, Прошу прощения, в данном распоряжении правительства. Напротив, если иные положения законодательства ему позволяют провести электронный аукцион, если даже потребность заказчика не содержится в данном перечне, заказчик вправе проводить электронные аукционы, и в других случаях, когда нет, соответственно, прямых указаний на то, что закупка должна быть проведена, например, путем конкурса. Итак, и а, другой случай, когда закупаемые товары, работы, услуги включены в дополнительный, так называемый, перечень, который утвержден уже на уровне региона. То есть все мы с вами знаем, что на уровне региона принимается свое собственное законодательство, законодательство субъекта федерации. И а, в этом распоряжении, постановлении может также содержаться перечень тех товаров, работы, услуг, где уже на уровне региона осуществляется закупка исключительно в виде... Электронного аукциона, так, периодически буду посматривать наш чат. Так, мы с вами продолжаем. И вот те участники, которые делают свои первые шаги в сфере государственного муниципального заказа, я рекомендую обратить свое внимание прежде всего на электронный аукцион, ввиду того, что электронный аукцион по 44-му федеральному закону – это достаточно простой способ закупки. Это простой способ закупки в плане того, что можно предельно точно в нем разобраться и, следуя определенному алгоритму, можно осуществлять, соответственно, свое участие в этих закупках. Интерес электронного аукциона еще заключается в том, что заказчик обязан своей закупочной деятельности, когда он проводит электронный аукцион в соответствии с 44-м федеральным законом, он обязан строго соответствовать требованиям, которые прописаны именно в самом законе. К чему я это все это говорю? К тому, что, например, есть еще аукционы, которые проводятся в соответствии с 223-м федеральным законом. В случае, если аукцион проводится в соответствии с нормами закона о закупках отдельными видами юридических лиц, тогда заказчик уже руководствуется в общих требованиях, базовых правилах положениями 223 федерального закона. Но он обязан в своем о закупках, то есть в документе, который регламентирует его закупочную деятельность, прописать строгий порядок проведения такого электронного аукциона. И уже сложность для участника закупок заключается в том, что при работе с новым заказчиком нужно изучать новое положение о закупках. Даже если вы работали раньше с тем заказчиком, который в закупках которого собираетесь снова участвовать, все равно нужно посмотреть, не изменилось ли положение и в случае необходимости изучить актуальную версию. В случае с 44-м федеральным законом здесь все предельно просто. Есть закон, если в него вносятся, соответственно, изменения, то здесь уже... Эти изменения, они общедоступны, общеизвестны и отдельно их можно один раз прочитать, вникнуть и, собственно, далее уже участвовать по новым правилам. Ну вот, кстати, если мы сравниваем 44-й федеральный закон в плане проведения электронного аукциона с прошлым годом, здесь я не скажу, что какие-то были определенные ключевые изменения, которые изменили ход порядок проведения, ход участия в электронных аукционах, соответственно, Здесь мы с вами руководствуемся тем алгоритмом, который уже был ранее предусмотрен. Ну, вот для начинающих участников необходимо изучить в этой части порядок проведения закупки, а для продолжающих, так сказать, ну, держим руку на пульсе, и при необходимости будем уже работать с новыми изменениями. Итак, электронный аукцион это способ определения поставщика, подрядчика-исполнителя, при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц. Путем размещения в единой информационной системе извещения, закупки, документации по проведению процедуры К участникам предъявляются единые дополнительные требования. Торги проводятся на специальном сайте на электронной площадке. И так как речь идет про 44-й федеральный закон, это 8 федеральных электронных площадок. То есть каждый раз, когда заказчик публикует свою процедуру в виде электронного аукциона, он выбирает ту электронную площадку из числа, из списка федеральных электронных площадок, где будет она проводиться, где будет проводиться этот электронный аукцион. Ну и, соответственно, мы уже работаем в дальнейшем, подачу заявок производим, участвуем в торгах, подписываем контракт в случае победы именно на этой электронной площадке, которую выбрал заказчик. Победителем становится участник, предложивший наименьшую цену контракта, и вот это один из ключевых моментов, которые... Вызывают у участников интерес. Нет дополнительных критериев для определения победителя, кроме цены. Один единственный критерий. Предлагаем наименьшую цену, наша заявка соответствует требованиям, собственно мы выиграли. Ну и uh, здесь... В этом плане нужно подготовиться к участию в закупке. Необходимо правильно подготовить свою заявку для того, чтобы нас допустили до торгов и для того, чтобы после электронного аукциона на этапе рассмотрения уже второй части нашей заявки, заявка наша была признана соответствующим требованием. Ну, собственно, вот этим мы сегодня с вами займемся, разбором всех вот этих вопросов и поговорим про те нюансы, которые могут встречаться по отдельным типам процедур, которые проводятся в виде электронных аукционов. Так, адрес в Инстаграм, да, пожалуйста, подписывайтесь, оперативно отвечаю на все ваши вопросы. Итак, мы с вами продолжаем. Вот такую вот небольшую схему участия в закупке в виде электронного аукциона я разработала, и участники могут руководствоваться ей в части именно подачи заявки, дальнейшее участие в торгах и заключение контракта. Ну, схема актуальна и для той, и для другой стороны, и для заказчика, и для участника закупки. Первый шаг, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что заказчик задолго до проведения закупки, задолго до проведения электронного аукциона, эту закупку готовит. Для того, чтобы провести закупку, заказчику необходимо внести его процедуру в его план, график закупки. План график закупок это те планируемые закупки, которые необходимо будет заказчику провести в течение определенного отчетного периода. Это год, то есть в прошлом году, накануне нового года заказчики разрабатывали план график закупок для того, чтобы собственно проводить закупки в текущем 2021 году. И план график закупок мы с вами можем найти абсолютно в открытом доступе, это сайт единой информационной системы, здесь подраздел планирования закупок и далее мы уже переходим в раздел планы графики закупок 44 федеральный закон. Найдя план график закупок любого заказчика, мы можем ознакомиться с теми закупочными процедурами, которые планируются к размещению, к проведению в текущем году. Сделать это можно абсолютно в открытом доступе, нам даже не нужно участникам закупок заходить в свой личный кабинет, мы можем зайти в открытую часть сайта, найти соответствующий раздел «План график закупок» и перейти в него, ознакомиться с теми закупками, которые нас интересуют. И, соответственно, здесь я рекомендую этот инструмент использовать в своей работе, ввиду того, что, зная, что заказчик планирует определенный электронный аукцион по нашей теме, мы, соответственно, можем уже предварительно подготовиться и ждать его публикации. Как только процедура может быть опубликована, соответственно, мы уже готовы, практически готовы к участию и в оперативном режиме мы сможем подать заявку, поучаствовать в закупке. Следующий шаг. В установленное время заказчик публикует свое извещение. Примерные даты проведения закупки, они также отражены в, положении, прошу прощения, в плане графики закупок. Ну и соответственно, уже зная примерную дату, мы ждем именно в этот период размещения процедуры. Следующий шаг – это работа с запросами на разъяснение. Если у участника после уже размещения закупки есть вопросы по документации, по, например, проекту контракта по техническому заданию, по э, иному э, формату извещения, например, здесь, соответственно, мы можем задавать эти вопросы. И я настоятельно рекомендую это делать, ввиду того, что проще уточнить все непонятные моменты, нюансы на берегу. И вот об этом мы через несколько слайдов с вами более подробно тоже поговорим. Подача заявок на участие, соответственно, если закупка нас заинтересовала, направляли запрос, получили ответ на него или изначально из документации от закупки нам все было ясно, соответственно, мы направляем свою заявку на участие. Важно подать заявку в строго установленный срок. Все эти сроки мы знаем изначально, мы знаем их из документации, из извещения, и, соответственно, важно уложиться в тот период времени, который отведен для подачи заявки. Следующий шаг – это рассмотрение первых частей заявок. Специфика электронного аукциона заключается в том, что заявка на участие состоит из двух частей. Одновременно участник закупки подает первую и вторую части заявки. Первая часть заявки содержит в себе предложение по товарам, работам, услугам, не содержит при этом наименование компании, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя и так далее. То есть любые познавательные знаки в отношении компании либо ИП запрещены в первой части заявки. Ну, точнее здесь вот тоже есть определенные нюансы. В плане закона нет прямого указания на то, что эти сведения не указываются в составе первой части заявки, но есть соответствующая практика контролирующих органов и э, общепринятое правило, что сведения указываются во второй части заявки. Это не относится к первой части заявки. Во второй части заявки мы уже раскрываем информацию о себе, о своей компании. И... Здесь мы прикладываем необходимые документы. И вот на этапе рассмотрения вторых частей заявок со стороны заказчика тоже есть определенный строгий алгоритм по рассмотрению тех документов, которые поступили в составе второй части заявки. Потому что часть документов она приходит с электронной площадки в автоматическом режиме. Часть документов мы направляем самостоятельно при формировании всего пакета документов, которые относятся к первой и ко второй части заявки. Но вот об этом мы сейчас с вами будем все поговорить рассматривать. Итак, следующий этап – это рассмотрение первых частей заявок. В установленное время заказчику поступает только первая часть заявки, первые части заявок от всех участников, которые направили свои заявки на участие, рассматриваются первые части и выносится решение в отношении первых частей заявок: допустить либо отказать. Соответственно, здесь, если участник допущен, он принимает участие в торгах. Если э, участник закупки не допущен к участию, то э, в этом случае я рекомендую внимательно изучить причину отказа вашей заявки. Действительно ли она правомерная? Нет ли такого, что заказчик дал просто ссылку на статью закона, но при этом не конкретизировал причину отклонения? Все вот эти вот причины, они могут являться поводом для направления жалобы в контролирующий орган. Например, если вы не согласны с отклонением вашей заявки с причиной, которую указал заказчик, или если заказчик вовсе не указал причину, но дал только отсылку на законодательство, в этом случае вы вправе обратиться в контролирующий орган. Но важно правильно, обосновать свою жалобу, привести доводы жалобы и дать ссылку на все соответствующие нормативно-правовые акты, которые, на ваш взгляд, нарушены. Прежде всего, ссылку на 44-й федеральный закон. Следующий этап – это проведение торгов. После проведения торгов рассматриваются вторые части заявок. И здесь точно так же заявка может быть отклонена, в том числе заявка участника победителя. И важно правильно оценить правомерность отклонения заявки в случае, если такое случилось на практике. И в случае, если заявка не соответствует... По второй части участник закупки, если он считает, что его отклонили неправомерно, вправе точно так же, как и в отношении первых частей заявок, обжаловать отклонение заявки по второй части. Ну и следующий этап – это заключение контракта с участником-победителем. Так, я сейчас посмотрю наш чат. Какие вопросы поступили? Можно ли подписывать первую часть заявки своей электронной подписью? Вот, а когда вы направляете свою заявку на участие, вы ее на, точнее, сам документ вы не подписываете электронной подписью. Этого делать не нужно. Таких требований нет в составе в составе требований к электронному аукциону. Но когда вы подаете свою заявку на участие, одновременно первая и вторая часть заявки, она при помощи электронной площадки на самой электронной площадке подписывается вашей электронной подписью. И далее уже задача оператора электронной площадки обеспечить конфиденциальность. То есть сведения на этапе рассмотрения первых частей заявок, они не раскрываются о том, какой электронной подписью подписана ваша заявка. Соответственно. Эти сведения раскрываются только на этапе рассмотрения вторых частей заявок, поэтому отдельно документы в составе заявки подписывать не нужно. Такого требования нет, ну и, соответственно, если вы подпишете документ, конечно, вы раскроете сведения о своей компании достаточно и с юридической точки зрения это будет верным, когда именно оператор электронной площадки при помощи вашей электронной подписи подписывает всю заявку одновременно пакет документов, который входят в первую часть заявки и те документы, которые входят во вторую часть заявки. Так, ну и таким образом вы соответственно соблюдете все необходимые правила и будет предусмотрена конфиденциальность сведений, которые входят в состав вашей заявки. Так, сейчас посмотрю еще, какие вопросы поступили. Идем с вами дальше. Следующий наш слайд. Мы с вами более подробно разберем ту информацию, которая была представлена ранее в части алгоритма участия в закупке и дам некие практические рекомендации. Итак, сведения размещаются о закупке, которая проводится в виде электронного аукциона по двум основным направлениям. Части соблюдения сроков для размещения информации. Так вот, если закупка ну, относительно небольшая по цене, до 300 миллионов рублей, то сведения по электронному аукциону публикуются в срок не менее чем за 7 дней до окончания срока подачи заявок на участие. Если начальная максимальная цена превышает 300 миллионов рублей, то здесь уже установлен э, длинный срок, это 15 дней. И в первом во втором случае дни календарные учитываются. Соответственно, Здесь есть одно еще исключение, оно касается строительных закупок. Если предметом закупки является выполнение работ по строительству, по реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, то здесь уже срок не менее чем 15 дней до окончания срока подачи заявок устанавливается в том случае, если начальная максимальная цена закупки превышает 2 миллиарда рублей. В иных случаях с меньшей ценой закупки срок устанавливается не менее чем 7 дней до окончания срока подачи заявок на участие. И вот э, этот период не менее 7 дней, либо не менее 15 дней он необходим участникам закупки для того, чтобы найти процедуру, изучить извещение, изучить документацию. Ну, кстати, извещение это, собственно, краткая Информация по процедуре проведения электронного аукциона, а документация содержит уже в себе более подробные сведения по порядку проведения этой закупки. Ну и извещение, по сути, дублирует сведения, которые указаны в документации по проведению электронного аукциона. Я рекомендую не тратить свое время на извещение, открывать сразу документацию и изучать необходимый документ. Что касается документации закупки, здесь... В документации закупки мы всегда э, обращаем внимание, изначально, если вы э, участвуете э, не так часто, если у вас нет большого опыта пока еще участия в закупках, я рекомендую изучать последовательно все те сведения, которые указаны в документации закупки. В дальнейшем, когда вы уже наработаете определенный опыт, вы будете понимать, что нужно изучать в первую очередь, что можно прочитать по диагонали, что можно вовсе пропустить, но пропустить что-то из документации, это из разряда вредных советов. Я не рекомендую это делать, я рекомендую так или иначе все-таки прочитать все, что указано в извещении, но... По истечении времени с наработкой определенного опыта вы увидите, что часть сведений повторяется из документации в документацию. Это так называемая э, типовая документация, типовые положения, которые заказчики обязаны транслировать в своей документации закупки. Итак, мы изучаем сведения э, по документации закупки. Здесь э, особое внимание мы обращаем на... Техническое задание, оно может называться техническое задание, описание объекта закупки, сведения о предмете контракта, ну, чаще все-таки первое и второе наименование. И вот исходя из технического задания и записания э, объекта закупки, мы понимаем, наш это предмет или нет, наш это товары, работы, услуги, или все же э, нам эта закупка не неинтересна, потому что предмет закупки это не наша тема. Далее, помимо технического задания, рекомендую изучить внимательно сведения, которые указаны в информационной карте. Чаще всего информационная карта представлена в виде определенной таблице В этой таблице вы видите сведения по заказчику, сведения по порядку подачи заявок, по всем срокам, которые регламентированы в отношении этой закупки. Это срок для подачи заявок, срок для рассмотрения первых частей заявок, срок для проведения электронного аукциона, то есть для проведения торговой сессии, собственно, сведения по рассмотрению второй части заявки и порядок заключения контракта. Здесь также будут отражены сроки. Отдельно в отношении каждой закупки заказчик обязан со своей стороны прикладывать проект контракта. Проект контракта это те сведения, которые впоследствии будут включены в контракт с победителем. Это некий шаблон контракта, которым в дальнейшем заказчик воспользуется для того, чтобы направить контракт участнику-победителю. Но э, здесь мы учитываем то, что это контракт незаполненный, ввиду того, что победитель не а уже на этапе заключения контракта обязанность заказчика будет прислать заполненный контракт под ключ. То есть все сведения, которые будут в отношении участника-победителя, в отношении выигранной цены, они все будут у указано заказчиком проекте контракта, который уже будет направлен. Далее, когда мы изучаем сведения по закупке, когда мы изучаем информацию по проводимому электронному аукциону, нередко так бывает, что возникают определенные вопросы. Ну вот здесь я приведу примеры из практики, когда участник закупки обратился Заказчику с запросом на разъяснение в связи с тем, что э, заказчик, по мнению заявителя, по мнению участника закупки, указал сведения э, таким образом, что в описании объекта закупки можно было подобрать всего лишь один товар. И, собственно, со стороны поставщика это абсолютно было правомерное заявление. Тем самым заказчик со своей стороны ограничил конкуренцию. Но там дело пошло дальше. Там не только запрос на разъяснение был. Там в дальнейшем была и жалоба Контролирующий орган ввиду того, что заказчик со стороны не внес соответствующие изменения вовремя, не отредактировал объект закупки и, соответственно, в дальнейшем уже участник данной процедуры обжаловал действия заказчика. И здесь, в этой конкретной ситуации, ФАС был на стороне участника закупки. Соответственно, была обязанность заказчика установлено внести изменения в описание объекта закупки и снова вернуть процедуру на этап подачи заявок. И вот здесь э, намеренно не привожу материалы дела, потому что если мы с вами обратимся к практике контролирующих органов, мы с вами увидим, что э, практика по регионам России, она может э, диаметрально быть противоположной. Но это не означает, например, что если практика вашего региона э, отрицательная в этой части, не нужно обжаловать действия заказчиков в том случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией. Напротив. Если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, когда видите, что заказчик намеренно или не намеренно ограничивает конкуренцию, необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Во-первых, я рекомендую направить запрос на разъяснение, действовать такими некими гуманными методами. А в дальнейшем я рекомендую все-таки, если заказчик не прислушался к требованиям, если не учел необходимость нести изменений, то уже здесь действовать более радикально и при необходимости обжаловать действия заказчика. Поэтому будьте внимательны и, соответственно, оценивайте ситуацию с разных сторон. Ну и, собственно, здесь очень важна позиция участника, то есть наша с вами позиция, позиция в правильности изложения своих доводов. То есть здесь очень важно учитывать, что... Комиссия ФАС, контролер – это обычные люди, которые, скорее всего, не сведущие в предмете закупки, но по формальным признакам они определяют, действительно ли жалоба участника правомерна или все-таки здесь в этой ситуации прав заказчик. Соответственно, в наших с вами интересах… Предельно точно изложить свои доводы жалобы и предельно э, понятно для контроллеров, то есть здесь нужно рассуждать с позиции контроллеров, изложить э, причину, по которой вы направляете свою жалобу в контролирующий орган. Итак, собственно, вернемся к нашей теме. То есть на этапе подачи заявок дополнительно для нас с вами есть возможность направить запрос на разъяснение. В случае, если вы нашли какие-либо неточности, если есть необходимость, на ваш взгляд, внести изменения в документацию закупки, на этом этапе необходимо направить запрос на разъяснение. Запрос на разъяснение может касаться абсолютно любых документов, технического задания, института. Инструкции по заполнению заявки, проекта контракта, иных положений, извещения о проведении процедуры. Рекомендую этим инструментам обязательно пользоваться. Так. если заказчик не подписал своевременно контракт по 44 му федеральному законе, по 44 му федеральному закону, какие санкции могут применить к нему? Ну, вот здесь, конечно же. <клес> Если, например, вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что заказчик вовремя не подписывает контракт, заказчик со своей стороны подписывает контракт в единой информационной системе, и вот здесь вот тоже хочу э, сказать о таком нюансе. Дело в том, что на сегодняшний день мы пока еще участники закупок подписываем контракт на сайте электронной площадки, а вот заказчик он подписывает контракт на э, сайте единой информационной системы. И на практике достаточно часто, к сожалению, в того, что единая информационная система несовершенна, очень большая нагрузка на нее, технические сбои иногда бывают. И э, достаточно часто я сама на практике сталкиваюсь с, таким, что, с такой ситуацией, что когда заказчик подписал контракт на сайте ИС, мы со своей стороны эту информацию не видим. Она э, не своевременно отражается на сайте ЕИС то есть нет э, статуса контракта, контракт заключен, и, соответственно, не отражается информация на электронной площадке, сведения не интегрированы с сайта ЕИС. И вот здесь я рекомендую оперативно держать связь с заказчиком, потому что на практике может быть такая ситуация, что заказчик контракт подписал, а мы эту информацию не видим, нам не приходит ни уведомления, ни в открытой части сайта электронной площадки, сайта единой информационной системы мы не видим обновленный статус контракта. В случае, если действительно заказчик срок, контракт не подписывает, то здесь уже предусмотрены санкции к нему со стороны контролирующего органа, предусмотрены штрафы на должностное лицо и э, на саму организацию. Поэтому здесь э, эту информацию заказчики знают и стараются все-таки сроки все соблюдать. Но чтобы э, по на заказчика не э, возводить обвинения, собственно, я рекомендую оперативно держать связь и уточнять, действительно ли контракт не был вовремя подписан. Так... Да, вот из-за проблем ЕИС не может заказчик подписать. К сожалению, вот такие вот ситуации, они на сегодняшний день бывают. Но, как правило, если это действительно доказанная проблема единой информационной системы, контролирующий орган этого внимания берет, рассматривает это. Поэтому здесь э, строго индивидуально все решается, и если заказчик по вине третьих лиц, то есть в данном случае по вине ИИС, не подписывает контакт, чаще всего штраф не накладывается на организацию. Если по своей собственной причине, то это уже совершенно другая история, и предусмотрены соответствующие штрафы. Но мы с вами идем дальше, у нас следующий слайд, и вот здесь мы с вами более подробно поговорим про направление запроса на разъяснение. Что касается направления запроса на разъяснение, вообще электронные площадки нам сигнализируют о том, что мы можем направить запрос, у нас есть такой-то срок. На некоторых электронных площадках просто по истечению срока для направления запроса на разъяснений исчезает кнопка для подачи запроса. Но э, важно нам с вами ориентироваться в первую очередь по тем срокам, которые отражены э, в самом законе. 44-й федеральный закон говорит нам о том, что мы вправе направить запрос о разъяснении положения извещения документации. Срок не позднее, чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие. В отношении одной закупки, то есть в отношении одного электронного аукциона, мы вправе направить не более трех запросов. И вот здесь хочу с вами таким неким лайфхаком поделиться. Дело в том, что если, например, вы изучили документацию закупки и определили для себя, что у вас сразу, например, не один вопрос, а целых пять, допустим, три вопроса, неважно, но любое количество более одного запроса, то все свои вопросы вы можете адресовать в виде одного запроса на разъяснение. Достаточно будет их перечислить последовательно в одном документе. Форма для подачи запроса на разъяснение не установлена, соответственно, мы направляем запрос на разъяснение в предельно простой, понятной форме, но таким образом, чтобы у заказчика отсутствовала возможность формальной отписки, для того, чтобы у заказчика было предельное понимание предмета вашего вопроса. И э, никто не запрещает, закон нам не запрещает э, уточнить, что, например, в случае, если вы э, не получите ответ, исчерпывающий ответ по предмету вашего запроса, вы вправе, соответственно, обратиться в контролирующий орган. Ну, э, заказчики, конечно же, это и так знают, но на некоторых заказчиков это действует отрезеляюще, потому что я сама лично встречала, к сожалению, такие весьма если можно так выразиться, дерзкие ответы на запросы, поэтому, чтобы таких ситуаций избежать, иногда необходимо спустить буквально с небес на землю представителя организации заказчика и предельно точно, понятно определить те вопросы, по которым нужно обязательно дать разъяснение. Если, например, вы направили запрос, получили ответ на него, а ответ дается в течение двух дней с момента поступления, запроса на разъяснение, то э, и у вас, например, есть еще дополнительные вопросы, появились по ходу проведения закупки, по ходу э, ознакомления с ответом на, поступ на поступившее разъяснение, соответственно ваш ответ на ваш запрос, то здесь вы вправе направить еще запрос на разъяснение. И таких запросов в общей сложности может быть не более трех, то есть максимум три в отношении одного электронного аукциона. Но важно соблюдать сроки. В противном случае, если останется менее трех дней до окончания срока подачи заявок, уже участник закупки не сможет направить свой запрос на разъяснение. Причем, в законе, как сказано, что заказчик обязан дать ответ на запрос, который поступил не позднее трех дней до окончания срока подачи заявок на участие. Ответ дается на сайте единой информационной системы. И электронные площадки, некоторые электронные площадки, они тоже дублируют ответ на запрос на сайте своей электронной площадки и, соответственно, направляют уведомление участнику о том, что поступил ответ на ваш запрос. Остальные участники закупки, даже те, кто подобным вопросом не озадачивался, они все равно видят ответ, ввиду того, что ответ размещен на сайте единой информационной системы. Вообще, до направления запроса разъяснений я рекомендую всегда открыть сайт Единой информационной системы, посмотреть историю по закупке, посмотреть, есть ли э, разъясненные вопросы. Возможно, уже кто-то вопрос подобный задавал, и есть опубликованный ответ. Поэтому будьте внимательны и не тратьте время силы понапрасну. Далее. Участник закупки направляет свою заявку на участие. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Мы с вами уже частично этот вопрос рассмотрели, но вот здесь более подробно сейчас расскажу. Относительно утвержденная форма, она уже у нас есть, начиная с 2018 года, но тем не менее она претерпевает определенные изменения. Вот, например, изменения, они коснулись части наименования страны происхождения товара. Когда мы участвуем в закупках, которые предполагают поставку товара, выполнение работ с использованием товаров, материалов, и требуется данные сведения указать по товарам, материалам в составе первой части заявки, то параллельно с этим требованием всегда необходимо в отношении первой части заявки, в отношении товаров предлагаемых поставки, либо тех товаров, материалов, которые необходимо будет использовать при выполнении работ, оказании услуг, необходимо в отношении данных товаров указать наименование страны происхождения товара. И вот здесь пусть вас не смущает то обстоятельство, что есть, например, закупки с применением национального режима, а есть закупки, по, которому, по которым национальный режим не предусмотрен. Мы всегда, независимо от этого требования, указываем в страну происхождения товара. И в части... В части заполнения первой части заявки мы всегда указываем согласие. Согласие участника на поставку товара, на выполнение работы, оказание услуг. Но почему не останавливаюсь более подробно на этом требовании? Дело в том, что согласие оно на сегодняшний день дается в автоматическом режиме при помощи программных аппаратных средств электронной площадки. Ну и, соответственно, здесь уже от участника закупок ничего не требуется, и э, указание требования заказчикам в составе первой части заявки согласия собственноручного, это однозначно неправомерное требование, и данное требование установлено быть не может, поэтому не тратьте свое время, не нужно готовить согласие отдельно собственноручно, достаточно того согласия, которое будет представлено на площадке. Каждая электронная площадка в первой части заявки автоматически пропишет согласие. Согласие будет носить универсальный характер, без указания наименования аукциона, без указания сведений под товаром, работам, услугам. Того согласия, которое будет указано, будет достаточно. Наименование страны происхождения товара мы указываем всегда при наличии требований в части описания товара, при наличии конкретных показателей, то есть в том случае, если требуется заполнить первую часть заявки. Если в первой части заявки, например, предусмотрено оказание каких-либо услуг без использования товаров, материалов, и в первой части заявки заказчик документации закупки указал требования только согласия, то, соответственно, мы... Собственно, не заполняем первую часть заявки, мы сразу переходим ко второй части заявки. Итак, сейчас еще посмотрю, какие у нас вопросы. Далее а, вопросов пока нет, поэтому мы с вами идем дальше. Во второй части заявки мы раскрываем сведения о своей компании. И вот если в первой части мы не указываем наименование иных опознавательных знаков, которые касаются нашей организации, не нужно готовить заявку на бланке организации, не нужно указывать иной дополнительной информации, которая говорит о том, что заявка принадлежит именно вашей компании. Во второй части заявки мы раскрываем всю информацию подробно. И вот здесь мы указываем наименование, фирменное наименование при наличии, фамилии, отчестве. отчество индивидуального предпринимателя, физического лица и так далее. А, номер контактного телефона, ИНН участника закупки, ИНН учредителей. Вот здесь вот будьте внимательны. Членов коллегиального исполнительного органа, лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа, участника закупки и так далее. То есть это те сведения, которые относятся а, к нашей организации. Это та информация, которая относится к нашей компании далее более интересные требования требования касаются э, подтверждения участника закупки соответствию единым требованиям это например такие требования в части 31 статьи 44 федерального закона требования о непроведении ликвидации организации требования об отсутствии задолженности в бюджете различного уровня, требования об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики и так далее. Вот эти вот требования, они тоже на сегодняшний день подтверждаются в автоматическом режиме. Начиная с этого года, заказчики в части подтверждения соответствия участника единым требованиям по статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях, это... Простыми словами, отсутствие участника закупки, преступлений в сфере дачи взятки. Вот эти вот требования на сегодняшний день, начиная с этого года, заказчики проверяют самостоятельно. Но здесь в помощь заказчику, конечно же, электронная площадка, потому что электронная площадка тоже, когда мы направляем нашу заявку на участие, она в автоматическом режиме, соответствует этим требованиям проверяет. Если есть такие соответственно, правонарушение, то здесь, в данном случае, на этапе подачи заявок, заявка будет отклонена. А если правонарушение будет выявлено на этапе рассмотрения вторых частей заявок, то обязанность заказчика будет заявку отклонить. Ну и, соответственно, вот по таким вот требованиям электронная площадка проверяет в автоматическом режиме. Плюс, если заказчик установил требования в отсутствии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков, Сведения о таком участнике, они тоже подлежат автоматической проверке на этапе подачи заявки и проверки со стороны заказчика на этапе рассмотрения вторых частей заявок, потому что никто не исключает такой ситуации, что за время участия в закупке, соответственно, участник попал в реестр недобросовестных поставщиков, поэтому будьте внимательны. Ну, конечно же, я надеюсь, что в вашей практике таких ситуаций не будет. Итак. Отдельно я обращаю внимание на те документы, которые требуются из закупки в закупку. Итак, решение об одобрении сделки. Тот документ, который мы направляем при регистрации на сайте Единой информационной системы. Решение об одобрении сделки – это документ, которым мы прописываем возможность своего участия в закупках и устанавливаем для себя некий ограничительный потолок по определенной цене. Мы одобряем заключение сделок в определенной сумме. Это общее решение, но не издается под каждую конкретную закупку. Оно единовременно с прохождением регистрации прикрепляется на сайт единой информационной системы. Далее, единая информационная система, решение об одобрении сделки каждый раз направляет заказчику на этапе рассмотрения вторых частей заявок. Вот здесь вот будьте внимательны, обращая ваше внимание на то, что у решения об одобрении сделки есть определенный срок давности. Если вы не указываете в решении об одобрении сделки, срок, в течение которого актуально данное решение, то по умолчанию, в соответствии с действующим законодательством, решение об одобрении сделки будет действовать всего лишь один год. То есть в течение года нужно будет информацию актуализировать. Проще, конечно, издать решение на какой-то определенный срок, например, на три года, на пять лет. Это не запрещено действующим законодательством, и это избавит вас от необходимости каждой, Раз готовить новые документы. И, соответственно, когда вы подгружаете решение об одобрении сделки в ваш личный кабинет при регистрации, ну точнее, на этапе регистрации, когда у вас даже еще нет личного кабинета, в дальнейшем при необходимости вы это решение сможете в любой момент актуализировать. Например, изменилась сумма сделки, которую вы одобряете. Вы в любой момент зашли в свой личный кабинет ЕИС, но обязательно до окончания срока подачи заявок на интересующую вас процедуру, причем это касается не только электронных аукционов, и актуализировали соответственно, данное решение. Уже новое решение, но будет отправлено в составе вторых частей заявок. Итак, ну вот, кстати, решение об одобрении сделки, как правило, оно достаточно много вопросов вызывает. Да, вебинар будет доступен в записи, соответственно, сможете в любой момент просмотреть всю интересующую информацию, и плюс будет направлена презентация. В случае, если по закупке установлены какие-либо преимущества, например, преимущества для организации уголовной исполнительной системы, для организации инвалидов и так далее, нужно, соответственно, это преимущество подтвердить. Но а, нас с вами, конечно же, будет интересовать больше преимущества для СНП и СОНКО. А, кто такие СНП, кто такие СОНКО? Статья 30 44 федерального закона говорит нам о том, что в части проведения закупок, и вот здесь... Я говорю в целом э, про проведение процедур в соответствии с 44-м федеральным законом, не только про электронные аукционы. В части проведения закупок по 44-му федеральному закону для э, организации субъектов малого предпринимательства, для социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены определенные преимущества. Преимущество, например, выражается в части сокращенных сроков оплаты. Обычным участникам ни СМП и ни СОНК оплачивают в течение 30 дней, участникам из числа СМП и СОНК оплачивают в течение 15 рабочих дней. Другое интересное преимущество заключается в том, что участник из числа СМП и если он принимает участие в закупке, размещенной исключительно для СМП и СОНК, ну вот эти организации, они всегда идут в паре, Соответственно, может быть уверен в том, что иные организации из числа крупного среднего бизнеса на такую процедуру закупочную уже не зайдут. Даже если они, например, поучаствуют, заказчик по закону обязан будет их отклонить. Иное самое, пожалуй, интересное преимущество – это возможность не предоставлять обеспечение исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Это те требования, которые установлены в соответствии с законом о контрактной системе. Это своего рода гарант того, что участник, признанный победителем, со своей стороны исполнит условия контракта ну и, соответственно, в дальнейшем обеспечит гарантийные обязательства. На сегодняшний день эти требования предоставляются в виде денежных средств в виде банковской гарантии, ну и соответственно участник из числа СМП Сонко, если он поучаствовал в закупке для СМП Сонко в рамках 30 статьи, может не предоставлять обеспечение исполнения контракта, а подтвердить наличие у него опыта. То есть здесь, конечно, не совсем освобождается участник от предоставления, а освобождается он от предоставления обеспечение в виде денежного эквивалента, в виде банковской гарантии. Но обязанность подтвердить наличие опыта, тем не менее, у участника есть. То есть, соответственно, если вы пока еще только начинаете свое участие, будьте внимательны, возможно, будет интерес поучаствовать в каких-то коротких закупках, выиграть их, исполнить контракт и далее если у вас будет не менее трех контрактов. По начальной максимальной цене, соответственно, точнее по Исполненным обязательством закупки должны э, быть сумме больше либо равной начальной максимальной цене текущей закупки. Ну и, соответственно, в дальнейшем вы сможете такие процедуры э, брать уже для подтверждения опыта. Если у вас уже есть подобная практика, если вы предоставляли обеспечение исполнения контракта в виде э, опыта, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если пока еще нет, то ставьте минус в наш общий чат. Ну и далее мы будем с вами продолжать. Так, если, если решение об одобрении крупной сделки содержит только дату проведения собрания, дату протокола, нужно ли его датировать? Ну вот у вас как раз стандартный вариант, когда э, вы в решении об одобрении сделки не указываете, я так понимаю, срок его действия, но просто указываете э, дату принятия такого решения. И, соответственно, с этой даты решение будет действовать ровно один год. Если вам нужно на более длительный срок издать решение, то необходимо в тексте самого решения, возможно, это внизу уже после вынесения самого решения по протоколу, определить решение действительно до такого-то числа. Ну, Например, до 18 января 2025 года. Можно вот в таком формате написать. Гарантийные обязательства, если конкурс для СМП... Так, читаю сейчас задание. «Обеспечение денежными средствами, банковскими гарантиями. Но опытом разве можно подтвердить? На сегодняшний день с, практикой, с учетом практики последнего времени можно подтвердить. Это нововведение 2020 года из-за коронавируса в рамках поддержки предпринимательства». Это отдельный нормативно-правовой акт был издан. Здесь я рекомендую почитать 98-й федеральный закон если не ошибаюсь, 1 апреля был издан. И, собственно, ну, все нормативно-правые акты я отдельно Но ну, Здесь, вот, в частности, 98 федеральный закон. Решение заверяется нотариально. Но вот по этому вопросу до сих пор ведутся споры. Нет на сегодняшний день требований 44-го федерального закона о заверении данного решения нотариально. То есть в самом законе это требование отсутствует. Мы с вами продолжаем. Ну, вижу, что да, есть у участников опыт, и, соответственно, этот опыт используем. Да, мы на сегодняшний день, это правило, оно не ограничено по времени, оно не установлено в связи с ограничениями коронавируса, поэтому, если есть опыт, соответственно, этот опыт мы активно используем и подтверждаем его для того, чтобы не предоставлять обеспечение исполнения контракта. Из практики хочу еще поделиться тем, что когда вы предоставляете контракты в части исполненного, в части, точнее, наличия у вас опыта, обращайте внимание на статус этих контрактов в единой информационной системе. Статус контракта в идеале должен быть «Исполнение завершено». Если статус контракта исполнения прекращено, то э, в этом случае заказчик обязательно обратит внимание на причину э, прекращения исполнения обязательств по контракту. И контракт будет учтен именно в той части, по которой обязательства были оплачены. То есть берется в расчет не начальная максимальная цена по проводимой ранее закупке, а именно объем исполненных обязательств, объем исполненных и оплаченных обязательств. Поэтому здесь, исходя из этих требований, берите в расчет те контракты, по которым вы можете, соответственно, подтвердить наличие у вас опыта. Отсутствуют требования по релевантности опыта, соответственно, нет необходимости предоставлять контракты по тому же предмету, по которому вы участвуете в текущей закупке, соответственно. И вот здесь это весьма привлекательно для поставщиков. Итак, мы с вами идем далее. Мы формируем одновременно первую и вторую часть заявки, направляем ее через функционал электронной площадки. Следующий этап – этап рассмотрения заявки. Заказчику поступает только первая часть заявки. Заказчик рассматривает первую часть заявки и выносится решение, соответственно, соответственно либо не соответствие заявки требованиям. Аукцион проводится на следующий день после рассмотрения заявок в течение одного рабочего дня. Сегодня рассматриваются заявки по общему правилу в случае, если начальная максимальная цена не превышает 300 миллионов рублей по закупке. И далее уже проводится электронный аукцион. Электронный аукцион, то есть сами торги проводятся с учетом определенных правил, определенные требования. Участники закупки, я рекомендую вам заранее э, определить ту цену, до которой вы будете снижаться в ходе проведения торгов и, э, соответственно, этой ценой оперировать при участии в закупке. Конечно же, на практике часто так бывает, что уже по ходу проведения торгов, по ходу участия где-то мы цену корректируем, где-то мы ужимаемся по расходам, соответственно, можем позволить себе дополнительное снижение. Но некая такая опорная точка, она все равно должна быть. Поэтому заранее рассчитайте цену, до которой вы будете снижаться, и уже исходя из этой цены, Подавайте свои ценовые предложения. Ну, вот здесь на примере мы с вами видим, каким образом проводятся торги. Особенность электронного аукциона заключается в том, что можно подавать свои ценовые предложения не сразу, с учетом той цены, которая для вас является минимальной для участия в торгах а постепенно возможно снижаться с учетом шага аукциона. Шаг аукциона от 0,5 до 5 процентов. Первый шаг от начальной максимальной цены, далее от текущей минимальной цены. Можно также подавать ценовые предложения вне шага аукциона, но тем самым получится снизить только свою последнюю ставку, например, если вы по ходу проведения торгов видите, что вы готовы подвинуться еще по цене, но не готовы предложить цену ниже, чем Цена вашего оппонента, который лидирует на данный момент времени. И вот здесь важно учитывать, что торги делятся на две фазы. Первая фаза торгов – это определение победителя торгов. Это то время, в течение которого определяется минимальное ценовое предложение. Причем примечательно то, что время это не ограничено, оно зависит только от самих участников. Участники торгуются, подают ценовые предложения и с учетом данных действий участников время постоянно для проведения самой торговой сессии продлевается. После подачи каждого ценового предложения время продлевается на 10 минут. И э, те участники, которые не лидируют в данный момент времени в течение 10 минут, могут сделать свою ставку, подать свое, э, свое ценовое предложение. Если кто-то из участников подает свое ценовое предложение, время снова обновляется, уже новый лидирующий поставщик. И соответственно 10 минут снова идет продление. Когда участники торгуются, они не видят наименование друг друга, они видят участников под номерами и в своем личном кабинете видят свою позицию, свое название, либо фамилию, имя, отчество, если участвует индивидуальный предприниматель. В случае, если ценовое предложение ваше является лидирующим в данный момент времени, то до того момента, пока кто-то из участников, оппонентов не перебьет вашу цену, вы не можете подавать ценовое предложение. Зачем снижаться, если ваша цена и так является минимальной? Далее, когда наступает такой период времени, что была подана ставка и в течение 10 минут никто из участников более ставок не сделал, то аукцион автоматически по завершению 10 минут переходит на вторую фазу торгов. Во второй фазе торгов фактически происходит до подачи ценовых предложений. Это время для ранжирования всех остальных участников, кто первое место не занял. То есть по результату первой фазы фиксируется первый участник. Ниже цены этого участника во второй фазе торгов сделать ценовое предложение уже будет невозможно. Но при этом можно подать такое же ценовое предложение, как и победитель. Можно предложить ставку выше, чем победитель, но ниже, чем свое последнее ценовое предложение, которое, например, было подано в первой фазе торгов. Время, продолжительность второй фазы торгов фиксирована, составляет 10 минут. Время после подачи каждого ценового предложения не продлевается, и участники самостоятельно решают делать ставки во второй фазе торгов или нет для чего необходимо по возможности участвовать во второй фазе торгов, а возможно даже подавать снова, подать снова предложение, такое же, как и участник-победитель торгов по первой фазе. Для того, чтобы в случае отклонения по результату рассмотрения вторых частей заявок первого поставщика, первого участника, Ваша заявка, если она будет соответствовать требованиям по второй части, была признана участником победителем, соответственно. Ну, либо можно предложить большую цену, но при этом все равно выйти на второе место. Итак, сейчас посмотрю в чате, у нас тоже есть вопросы. Если опытом показано обеспечение контракта, мы опыт показываем выше начальной максимальной цены той или иной закупки. Вот у вас есть есть закупка, в которой вы участвуете, поучаствовали, например, нужно подтвердить обеспечение исполнения контракта. У вас есть опыт. Вы берете начальную максимальную цену той закупки, в которой вы сейчас участвуете, а далее берете те контракты, которые у вас уже исполнены по объему тех обязательств, которые исполнены, то есть фактически оплаченный объем. Исходя из этого объема, вы рассчитываете не менее начальной максимальной цены текущей закупки. Здесь важно учитывать, что вы берете не начальные максимальные цены тех закупок, в которых вы участвовали ранее, по которым вы уже исполнили контракты, а берете вы фактически исполненные обязательства и рассматриваете текущую начальную максимальную цену этой закупки. Опыт в совокупности он должен быть не менее, чем начальная максимальная цена текущей процедуры. Итак, мы с вами идем дальше. Так. Еще есть у нас интересный вопрос. Вот как раз дальше у меня эта тема запланирована. В закупках по строительству свыше 10 миллионов рублей требуется подтверждение опыта предоставлением исполненного контракта на сумму не менее 20% от начальной максимальной цены. Как этот контракт предоставляется? Итак, это отдельный случай, когда проводится строительный аукцион. По строительным аукционам, в случае, если предмет закупки попадает в 99-е постановление правительства, 99 если предмет закупки содержится в приложении номер один, то опыт мы подтверждаем по-другому. Это закупки с применением дополнительных требований. Чаще всего дополнительные требования касаются именно строительных процедур. Ну, вот в частности, сейчас мы с вами рассматриваем пример строительного аукциона. И в случае, если э, перечень отдельных видов товаров, работы, услуг содержит те, например, работы, которыми вы занимаетесь, необходимо подтвердить свое соответствие дополнительным требованиям до участия в самой закупке. И... До участия в закупке необходимо на электронную площадку направить необходимые разрешительные документы. И вот Как раз в 99-м постановлении в приложении номер один весьма точно указано, какие именно документы необходимо предоставить. Ну, как правило, это требуется копия э, ввода, э, копию приемки, соответственно, э, предоставить необходимо контракты исполненные и э, сведения эти э, предоставляются на электронную площадку. Предоставляются документы заранее, до участия в той закупке, которую вы рассматриваете. Э, документы необходимо предоставить э, с учетом того перечня, который указан в приложении номер один к 99 постановлению. И э, сведения необходимо направить на электронную площадку. Вот это ключевой момент. Э, документы мы направляем в раздел ⁇ Документы для подтверждения соответствия дополнительным требованиям ⁇ Например, на площадке РТ-Стендер вы найдете этот раздел наверху, на серой полосе. Вот именно туда нужно погрузить документы. Более того, правильно выберите тот раздел, который для вас интересен, который относится именно к вашим товаром, работам, услугам. И э, подгрузите документы. И очень важно дождаться утверждения этих документов оператором электронной площадки. Утверждение этих документов происходит в течение пяти рабочих дней. Вот мы с вами это на слайде сейчас видим. Вам приходит уведомление. Уведомление о размещении подтверждающих документов либо об отказе в размещении этих документов. Только после подтверждения соответствующих документов можно принимать участие в закупках с применением дополнительных требований. Если вы, например, не успели документы направить на электронную площадку, если вы собираетесь э, подать свою заявку, направить документов самой заявки на участие, к сожалению, эти документы учтены не будут так как по требованиям законодательства документы должны пройти некую такую двухфакторную проверку. Первая формальная проверка она происходит со стороны оператора электронной площадки. Оператор электронной площадки формально их утверждает, причем сам оператор фактически эти документы по фактологии, по содержательной базе их не проверяет. По формальным признакам, по срокам по наименованию, а уже в э, вглубь этих документов оператор, к сожалению, э, это не его компетенция. В дальнейшем документы подлежат проверке со стороны заказчика. И вот заказчик, он уже детально подходит к этому вопросу и проверяет эти документы. И э, заказчик, что примечательно, он видит, откуда поступили документы, либо со стороны оператор электронной площадки, либо сам участник приложил их во вторую часть заявки. Так вот, если документы во вторую часть заявки приложены не будут, то, соответственно, это приравнивается к тому, точнее, если оператор сам не приложит эти документы во вторую часть заявки, а приложит именно участник, то это приравнивается к тому, что участник документов, к сожалению, не предоставил. Даже если документы все будут верны. Соответственно, вот этому правилу мы придерживаемся и при необходимости актуализируем информацию. Если пришел отказ размещения подтверждающих документов, на практике это бывает достаточно часто, чаще по причине того, что не в нужный раздел были прикреплены документы, ничего страшного, нужно снова направить свои документы, и документы эти приложить обязательно в верный, правильный раздел. Итак, далее, смотрю, какие у нас вопросы поступили. Так, Если объект строительства не капитального происхождения, опыт предоставляется также актом выполненных работ. Да, все верно. И если, например, вы не нашли свои э, работы в перечне э, приложений номер один к 99 постановлению, то вы предоставляете все документы стандартно в составе второй части заявки. Итак, идем дальше. По завершению электронного аукциона, то есть по завершению торговой сессии, как только истекает 10 минут, вторая фаза торгов завершается, наступает этап подведения итогов, и на этапе подведения итогов Происходит рассмотрение вторых частей заявок. На этом этапе заказчик выявляет соответствие или несоответствие участника по вторым частям заявок. Отказано, может быть, соответствие по вторым частям заявок. Если заявка участника требованиям не соответствует, если не приложены необходимые документы в составе второй части заявки, в том числе, например, не подтверждено соответствие дополнительным требованиям по 99-му поставлению, и если, например, участник закупки приложил недостоверную документацию в составе второй части заявки, недостоверные сведения указал. Вообще, по установлению недостоверных сведений заявка может быть отклонена на любом этапе. Отдельный частный случай хочу еще рассмотреть. Это так называемый аукцион на право заключения контракта. На практике редко, но бывают такие случаи, когда аукцион снижается по цене до 0,5% от начальной максимальной цены и уходит еще ниже. В этом случае начинается так называемый аукцион на право заключения контракта. Это та ситуация, когда в итоге участник закупки не получает оплату по этому контракту, он со своей стороны еще обязан будет заплатить заказчику за право заключения контракта. Конечно же, это не общая практика, но в плане того, что это встречается не повсеместно, а в определенных случаях, когда участники, соответственно, если можно так выразиться, борются не на жизнь, а на смерть, зарабатывают свой, свой контракт, но тем не менее практика. Нормы законодательства разрешают участвовать в закупках на повышение. Аукцион в этом случае проводится до достижения цены контракта не более чем 100 миллионов рублей. А вот каждый участник правил участвовать до той цены, которая обозначена у него в решении об одобрении сделки. Например, решение об одобрении сделки указано 5 миллионов. Соответственно, участник может только до 5 миллионов участвовать. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается, исходя из начальной максимальной цены контракта, указанной в извещении. При этом, конечно же, возникает вопрос, а для чего поставщикам участвовать в таких закупках? На практике с многими поставщиками общалась на эту тему. Кто-то участвует для того, чтобы наработать опыт? чтобы в дальнейшем эти сведения прикладывать в виде подтверждения опыта и не предоставлять обеспечение исполнения контракта. Но здесь важно понимать, что, возможно, это будет существенная затрата для участника поучаствовать в закупке, бесплатно выполнить работу, еще и заплатить заказчику, и плюс еще предоставить обеспечение. Но чаще всего все-таки это те процедуры, которые впоследствии по предмету контракта позволяют в дальнейшем заработать, например, осуществление пассажирских перевозок, выиграл участник в ноль, в минус контракт, потом уже, когда выполняет условия контракта, выполняет пассажирские перевозки, Соответственно, зарабатывает на исполнении такого контракта. В любом случае, всегда дело за участником решения, за поставщиком, участвовать в такой процедуре или все-таки процедура не имеет решающего значения, не стоит в ней участвовать. Соответственно, участник в дальнейшем, в общем, следующая стадия – это заключение контракта. И на этапе заключения контракта поставщику важно срок уложиться для подписания контракта. А это пять дней с момента получения контракта. И вот опять же, ввиду того, что... Единая информационная система работает нестабильно. Я рекомендую после уже определения победителя, как только вы увидели в течение трех рабочих дней в итоговом протоколе себя в качестве победителя, свою организацию, здесь сразу же держите руку на пульсе и точно так же, как и заказчик, со своей стороны отсчитывайте пять дней дней есть у заказчика для того, чтобы контракт направить. Если уже срок подходит к завершению, а вы не видите контракта в своем личном кабинете, это причина для того, чтобы связаться с заказчиком и уточнить, на какой стадии контракт. Возможно, уже контракт отправлен, а вы просто его не видите в своем личном кабинете. У меня тоже были такие ситуации на практике, когда э, работала с поставщиком, у поставщика уже подходил к завершению срок, и при этом заказчик направил поставщику уведомление на почту, ну, точнее запрос на почту, а когда будет подписан контракт, а участник контракт в своем личном кабинете не видел. И причина была в единой информационной системе. В ЕИС контракт размещен, на площадке он не отображается, то есть ЕИС сведения на площадку не направили. Ну и, соответственно, когда участник контракт подписывает, необходимо приложить обязательно... Сведения по обеспечению исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта и в дальнейшем, если предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств, нужно также предоставить будет до подписания закрывающих документов обеспечение гарантийных обязательств, если, соответственно, нет, если нет информации по наличию опыта. И, учитывайте тот факт, что если даже вы являетесь субъектом малого предпринимательства но поучаствовали в закупках участниками, которые могли быть абсолютно все поставщики независимо от категории бизнеса, здесь к сожалению вот это вот право использовать опыт вместо обеспечения исполнения контракта нельзя. нужно будет предоставить обеспечение на общих основаниях. Итак смотрю какие еще вопросы у нас поступили. Так, вопросов пока у нас больше не поступило. Наш с вами вебинар подходит к завершению. Пожалуйста, если у вас после нашего вебинара возникнут какие-либо вопросы, пишите мне в Instagram. я отвечу с радостью на все ваши вопросы. Можно даже, если у вас есть предметный вопрос по закупке, направить номер завещения, и я проконсультирую вас по конкретной процедуре, по вашей по вашей закупке. Итак, вопросов больше не поступило. Большое спасибо за внимание. Пришло время прощаться. Всего доброго. Хорошей рабочей недели вам. До свидания.